О биткоин, сущий во всей сети, да распространится имя твое, да светятся майнеры твои, да будет волатильность твоя, дай нам рабам твоим новые вершины для альткоинов, да не введи нас в пампы китовый, убери от нас новости китайские, биткоин насущный, дай нам рост. И прости, что не купили тебя по доллару, как и все наши сотоварищи не купили тебя по доллару. Не введи нас в то, что падает, и избавь от хардфорков и скама. И ныне приз на и по появлению квантовых компьютеров. Во имя отца твоего, Сатоши Накамото, биткоин кэша и хардфорка Помпинь.